Для создания акта выполненных работ в локальной смете необходимо выбрать вкладку «Акты». И на панели инструментов выбрать кнопку «Белый листок» «Создать акт». В окне создания акта отображается исполнитель назначенной настройки сметы. В системе есть два режима формирования акта – «Создать пустой» и «Использовать остатки». Рассмотрим каждый из этих режимов отдельно. По умолчанию предлагается режим использовать остатки на 0%. Так и сделаем. Перейдем во вкладку «Строки». В результате в сформированный документ автоматически скопированы все строки исходной локальной сметы. Наша задача – пройтись по строкам и поставить значение выполненного объема работ. Обратите внимание, в акте отображаются сразу три столбца с объемом. Смета, остаток, акт. Смета – это объем, заданный в смете. Объем по акту – то, что мы закрываем в этом акте. Разность между заданным и закрытым объемами – это остаток. Поскольку выполнения нет, в этом случае объем по акту равен нулю. Стоимость выполненных работ рассчитывается от объема в столбце «Акт». Точно так же, как и в локальной смете, по акту формируются итоги. Эти итоги обрабатываются в концевике. Обратите внимание, что к акту уже подключен концевик. Это копия концевика из локальной сметы. Если потребуется, вы можете его изменить. Например, установить другие нормативы, индексы. Можно подключить другой концевик. На локальную смету это не повлияет. Чаще всего потребуется просто изменить последнюю строку в концевике. Изменить слова «всего» по смете на «всего» по акту. Теперь перейдем к заголовку акта. Оформление заголовка достаточно простое. Многие поля заголовка заполняются автоматически. Название сметы, оно не редактируется. Уточним номер акта. Обратите внимание, что сюда автоматически переносится шифр локальной сметы. Автоматически устанавливаются даты создания документа. Это текущая дата и отчетный период текущий месяц. При необходимости эти даты можно изменить. В заголовке отображаются название организации заказчика-исполнителя. Эти данные из договора. Номер, дата и сумма договора. Здесь же отображается стоимость работ, рассчитанная по акту. Название инвестора пришло из заголовка проекта. Таким образом, в систему А0 по текущей локальной смете мы ввели данные о выполненных работах за текущий месяц. Получили стоимость выполненных работ. Об оформлении полученных результатов поговорим чуть позже. Рассмотрим другой режим создания акта. По этой же смете сформируем еще один акт. Выбираем режим «Создать пустой». Система сформировала новый документ. В заголовке документа поменяем номер и отчетный период. Перейдем во вкладку «Строки». Но вот строк или расценок в акте нет. Он действительно пустой. Как внести данные о выполненных работах? На панели инструментов есть специальная кнопка «Показать строки сметы». На экране отображается список строк сметы. В поле «Объем» этих строк можно внести данные. Затем кнопку отжимаем, и в акте отображаются только строки с заданным объемом. Строки с нулевым выполнением в акт не попали. В этом акте также выполняется расчет итогов. Концевик. В чем отличие двух созданных мной актов? В акте, созданном на остатке, хранится полный список строк сметы, даже если по некоторым из них нет выполнения. В акте номер два хранятся только запроцентованные строки. Согласитесь, если в смете 2-3 сотни строк, а запроцентовать надо только 5-7 строк, то второй режим использовать значительно удобнее. Он более наглядный. Тем более, что при печати в документе строки с нулевым объемом не отображаются.